Да, это откуда, ёпта? И апельсиновая манга. Ну, да, блин, хватит взглянуть в кадр. Нет, ну дай, а у нас произошло полностью безотходное производство, мы это прокрутим через микроволновочку, а потом отожмем и, черт убери, продегустируем, мадфакарь. Через микроволновочку. А я что, через микроволновочку? Оставлю, оставлю так. Дай, Дай, спорта, да, не спойлялся. А как ты у меня ж тут, я кручу тут. Давай. Итак, э, принято на заметку детский труд. Не разглашайте, пожалуйста. Раз. Жаде, жадетский жадетский труд. Так ты как в прошлый раз уходил, помнишь? Ну, ориентировочно помню, Я да, да, не помню, блин. И мне показалось, что я тут с вами немножко по этому поромсел и пошел. Не знаю, насколько это было, правда. Потому что я был недоволен, что это точно помню. Я прохимаю, да, чуть-чуть, ты, ты заебался, для меня вопросов. <свят> <свят> ты должна была диван, разобрать. Хасел, Хосе я уже ушел, к нему, 100% Давай, Вы, врезай, тез, побереги <свят> мои пальцы, еще, <свят> сосывать Да-да-да-да-да. Надо Все, пойди, Немного. Здесь тоже манго было. И киви тоже, по-моему, не пойдет. Вот, манго в манго или а софи... все Все в одну кучу, а, что В одну кучу. Да-да-да. Я тут не разберется. правильно сделали, нет? Не знаю, Хосе был восхищен тем, что голова не болела. Это он такой еще не пробовал. Мы что не Мы Сейчас загораем. Самогоновый включишь, блядь? Ну, а почему нет? Мы просирались, что он, что я, блядь, дико вообще. И говорит, ну голова не болит да, зато жопа чистая. Берем как бы в котлетки. Мультимега хруп. Ну, котлетки на сегодня. А, прям глаза и Я прозрел, я прозрел и все, свет, иди, было не даря, блядь. Да я посмотрю пришел. Кстати, не пизди, блядь, да? Так, тебе сорти, конечно, получается. я не улюсь, потом мы тогда закусали больше. Компот, компот сварю, блядь. Нет, Не на компот, а на стоечку на воде просто, там, не знаю, баночку вот эту. Мягкий положить, но еще он остается, как Он не будет бродить он же Нет, бродить не будет, он как в ВИЧе, что-то отдаст вот что-то себя отдаст вот. Так, это тоже можно подбелить Я пойду датчик вузить надо Что-то дай баш. Там тоже а не попадает. А там полосы. больше ничего, по-моему? А, не А, полосы не полосы, О, блядь, священное зелье! баха, баха. Так, Вот сюда можно вот, в сразу жать нет, вот это, а, это же уже. Сразу же, да. Быстренько вот так. Давайте я думаю, жарче или не жарче, кого вам жать. А так это тоже можно обмануть, Легче он нас стоит. Потом комод делаешь, дело, что мне это 15 минут в Да, хорошо идем, тут уже пол стакана. Вот как, вот, хорошо. Накапало на пол, потом оторжнется. А Так, ну, походу тут выйдет больше пол блядь. Черт побери. В этом стакане он не покажет, надо. Это... Давай. Ну. На на на на Судя по всему, как при этом у нас это зелье, на залезельнее, нам одного поллитрового стакана будет мало. Поэтому подготовим литровую баночку. Черт побери. О, как я еще, ебать, блядь, на пол я не все-таки, нихуя его. Ну, у тебя есть время, заняться идем За предыдущий съемочный день, в ну, этом получилось 16,5 с половиной видео. Ну, ну, так мы, видимо, беременность отдали уже которые... такая. Ну, хуй его знает. Ну, я не знаю. А кто знает, Ютуб? Ютуб скоро я все YouTube, скоро, Ютуб скоро... скоро все узнает. Когда я в следующем этапе все устрою трезвыми, пойду письмику пособираю и помонтирую маленькое видео. Ну, блять, там грёт у тебя, да? Ну как же. <сёк> я жена сам. Не прикуриваю я нифига. Работа не волода. Ничего себе, ну выжимание. А, так вот, ну вот сюда и перекинет. <сёк> это можно и банку туда, там уже вовсе отсохнуть. Не-не, ну, я, отговор... я отходы туда сбрасываю вообще. Ты предыдущий туда скинул, ты можешь воды залить, там будет комфортно. Ведущий, ты все отходы, все отжатые, вот видишь. Ну, водички залить туда, горячие. Там начнем ну, настоится, винчик или не винчик, там что-нибудь все, равно будет. Откинем в топку! А, вот еще есть. Нет. Ну ладно, показать. Пока еще Пока еще отжимать, отжимаем. Как там есть? Пьяная вишня, да, какое-то мороженое такое? И не виноградинки, блядь. Вся соль, пта. Просто все за гранью здравоохранец. <соединяющие> Самогоновый конкретно. Самого для меня и моей девушки. Два раза, два раза вилка падала в этот. Сейчас девушка придет, сейчас женщина придет и заходит на стадун, епты. Я заебался прогорать с этой хуйней. Че, по-разному? Залетела. Не, мы же до этого с ним созванивались. Он говорит, да, я там сейчас встану, встану, да, еще. Он все угрожал, что еще водки принесет, да? А что принес? Ну, он, видимо, только на и способен угрожать. Самоед, похоже, здесь. Пережимаем сейчас, да? Бля, выставить просто, глаза как по голову проще Я уже, по-моему, в таком состоянии, как ты после мотора. На энтузиазме, да. На энтузиазме, да. Косик такой, что голова не болит? что такое, блядь, мы же... Потому что с любовью. Изделие, вот, для я голова не болит. Я проснулся вдоль дивана, вся моя коллекция из 6 разбросана и две воронки валяются. Я воронка, перед И большой и маленькой. да? Да, Было бы ужаснее, если бы кепки и воронки были бы в жопах. С воронкой бы кофе. Я сюда не до Значит, дружба осталась дружба, за кайфово. И стрим трансляция включена на конхап. Отлично. Вот это сложнее. Так, теперь можно ее соединить, и сейчас слить там анахи. Что там свертывает? Погоди, нет, а то сейчас мы все уже умножали, да? Ну, я имею в виду, что перепогоди. Забьет сюда. Там не капало еще. Я, я и так еле подняла. Все, бкол, румайку. Кстати, мы закончим. Много не рейторов потом. Подьется. Бедон? А, а, нет, ну что ж, без малого литр, а может быть и ровно литр получился, у нас в быжемке из трех баночных нежек прекрасных фруктиков. Посмотрим, какая там крепость, куча зелья. Каждый 30. Но мы этому верить не будем, потому что сахар, потому что сахар. Отправим охлаждаться и потом продегустируем, черт побери. Мотор. Ну что ж, дорогие друзья, ко мне присоединился Иван, собственно, ради того, чтобы продегустировать наши выжимки. Стоит. Как а всегда, чего? на том же месте, в тот же час. Как будто не расставались. В общем а блин, виномером будем пробовать? Давай виномером, веномером, да, сахар не дает нам понять, сколько там все-таки градусов. Надо уже тонуть. Ну, он тонул. Значит, там больше 30. Значит, там больше 30. А сколько он 30, да куда он показать? Сколько сахар от 0 до 12, спирт 8, до, 20, 8. до 25. 18 показали здесь. А что 18? 18, 125, 18 это сахар? Булочки, конечно, немножко померили, но... В целом. Научили потом булки давить не пальцами, а ладошка. Не портить вид. Ну что ж. Пришел час X. Посмотрим. Это самое лютое пожирывание, которое мы. Ну, это, вообще... это выжимка из всех трех настоек. То есть сейчас будет прям. Такой фарш внутри нас. Бу будет будет уровень. Здесь, напомню еще раз, настойка, то есть фрукты из настойки. Яблоко-виноград, апельсиновая манго и мультифрукт версия 2. То, что мы с тобой дегустировали совсем недавно. Тебе не кажется, что очень много сахара во всем и будет башка ужасно просто у нас отлетать да? от шеи? Не знаю, в прошлый, а, не в прошлый раз не отлетал, в прошлый раз не отлетал. Ты об этом не заморачиваешься, у тебя в выходной? По-любому больше а, 50. Там какой-то был 65 или не на То есть я сбавлял из них? Они все на 40 стояли. Я в банках не было ничего такого не было. Я сбавлял после того, Поэтому он издулся этот спиртометр, говорит, да ну нахуй. Мне <laughs> отделений не хватит. Я, <laughs> я не выдержу, увольняюсь. До 40 <laughs> 40-го, увольняюсь. Чесночного вроде не было, чесноком это пить. Понимаешь, у тебя дает что-то придумал. Серьезно не говорю. Все это вместе было, почему-то отдай чеснок. Это да, даже банка чесночная стоит сразу намытая. из чеснока. На чеснок. тифурте не прикасается. Нет, просто не прикасается, у меня уже антипатия к чесноку. <свят> После чесночной просто у меня все хорошо чесночное, столько. <свят> и закусим мы, кстати, бургером, который приготовили совершенно недавно. Гиблоэкстар-мафия. Не да, самодельный бургер из, у нас не из говяжьего фарша. По-особому начиненный, подмаринованный. В общем, ролик вот здесь. Чувствуется надмарином внутри фарша, да? В mm общем -hmm. так ненавязчиво? Булочка немножко такая шла, а что там вообще офигенно? А то, ну что? Ну то, что подсушили, она, она сам по себе такая просто. Yeah, yeah, yeah. Да-да-да-да. Вместо, вместо этого, знаешь, уже вместо булки. Из-под сэндвичи только когда-то такие Вот такие у нас сэндвичи. Можно, кстати, в следующий раз вместо булки, выхлёте там, масян. Ну это последующие. Как... По uh -huh. То же самое собрать, только оно ну, вот не взять и блок. Да можно уже будет, не знаю. Ну какой будет заказ, если вы считаете там всего? Да. Ну я нахрен не помню. По минимуму взять просто. Не, нет, вот так просто вот дан, данные котлеты. Я нахрен не помню. Потому что я тогда в ленту ездил... Это уже... Трезость? Вообще, опец. Да, на покупал какой-то хуйни, блин. Вот тут что было весело? Да, не могло. Знаешь, как баба на вот попадает? Нахуй муж плачет, конечно. Ну, звучит как тост. Если есть муж, конечно. Если нет мужа, нашла мужика, если... Ну, ну давайте теперь поподробнее по, по поводу... По поводу... По поводу, по поводу, по поводу. Где, что да, и осадок, ты есть, мы хоть и процеживали. Да, естественно. Микрочастицы. Ну, Микроволокна. Можно было бы еще раз прогонять, но все равно я не знаю... В а смысле она через, через что-то другое значит? Через что-то другое погонишь, он же это все. Получилось выше 40, это однозначно, но да. не понятно, сколько, Но не 60. А сахар не дает понятно, вот мне кажется. Но на все фрукты мы уже делись сахаром. Вообще, там, такой ассортит, там, супер-мультимикс получился у нас, там, из 12 фруктов, что-то. Нет. Выпей, я пока. Я пока Выпей, посчитаю. Да. Сколько фруктов назову, сколько что он должен выпить за это время. Не но... хватит, это Где потом, в балконе будешь падать, и он займет сразу. Короче, пей. А потом снизу пойдет еще с этим. А, там уже будет кофе, поверь, после третьей, четвертой, там уже... Цыганшки, вот, картошка, кстати, к бургеру была приготовлена по особому рецепту. Вы можете спрашивать, какую брать? Для жарки, конечно. Да, это картошка, картошка. картофель для жарки. Ну что, жарки Все подписающие да? плане, что вроде так и знаешь, и не богато выглядит. Настолько вкусно, что, бля, хочется есть, есть, есть, сейчас есть. Можно? Просто да. Я тебе говорю, что сейчас современные люди просто настолько не готовы тратить свое время на приготовление еды. Небольшой суток, не полежал. Нет. На <с Ooh> Нет, нет. А пакетик солью на полу. Господи, на поле ты точно так же жил. Солью же. Пакетик, пакетик солью немножко. такой кончилась, да? Нет, прям ничего. Найдется. Ну, да, чуть-чуть, дополнительчик. Кайфовая маленькая. О, так будет большой план. Бежишь ноги, да? Ну, Штатс не важно. Пришел, когда yeah, уже пришел сказать. Не четырнадцать уже ты улыбаешься не так как обычно что? ли? Аха-ха! аха Ахаха. Твой телефон сказал. А, а, просто раз ты снимал сообщение, обрести зубы. что а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, что а, за звери к нему приехали а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, на а, Так а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, может и нет, может и там мы изнасиловывает, и воронки будут валяться не немного... на голову. Дай о, да бог, я так. Я сейчас думаю, самое время поставить аккомпанемент. Не, он, кстати, что-то будешь на он мне как-то предъявлял. Вот не надо, тебе не предъявит. Предъявит, он, кстати, за сектор газа, когда прилетал. там, Я сейчас включу за то, что тебе не предъявят процентов Это, блядь, моя, ну, лопа своего, знаешь ли? Которое я писал. И хуйка, как вы жалом, где предъявят за Это интересно. Это электронная музыка? Нет, это Чака тоже. Но она такая. в смысле, минус, ты сам писал. Да, сам. Северка. Северка. Экзеза, да нах... но, э, все сам. Своими руками. Через Синтеза давно. Но это в демки, это, то есть не в качестве, это так вот именно для домашнего прослушивания, вот именно как история, история, послушать, как книги открыл. Кто-то <мес> любит читать, а кто-то любит. Сейчас я без слов найдутся чтобы... Не, зайти послушать потом, потому что она не ну, что Подожди, мне это, любезно дай, почему мы не можем без центра подключиться напрямую к колонки? Какой? Ну вот, колонки вот эти, напрямую прямую, без центра. Нет усилителя, я конкретно. Он тянет максимум, сколько там, блядь, 2 по 0,5 ват или что-то, вот это у с которыми стоят, максимум тянет. Нужен усилитель, через усилитель, тыкаешь усилитель вниз, тогда можно подключить твой под метровый. То есть нужна дополнительная удел-карта, грубо говоря, да? Ну, грубо говоря, ты можешь, блядь, поступить DVD, и он у тебя будет тянуть, там, блядь, ну, 15 Вт. Ну, опять же, это, это все это по китайским верхам, блядь, я не знаю, сколько это, полтора-два ватта, там, пять Что там планете не скажу, блядь? Ставишь кайфовый усилитель, просто туда, блядь, с колокольчиком, блядь У него два колокольчика вниз, обычный джек, блядь, два с половиной, как наушники Блядь, хоть вот такие, нахуй, встать, нахуй, у тебя здесь чтобы... Тут дверки нахуй, открывали, у тебя шкафы закрывались, нахуй Не, мне так не надо, вот так, там пизда. То есть там он максимум вот этот он, что тянет максимум. Там нет сидите, внутри, вот чем все. Если не хочешь, я не знаю, но поставишь DVD, он, он не будет как, э, как центр у тебя играть, он будет. А, глядь, глядь, он будет играть тише. На аудиокарту, получается, да? Блядь, ну по сути да. Жмёшь, То есть надо мощную аудиокарту вставлять, нахуй, там, ну, блядь, не на 5-1, но на хорошее стерео. Тогда да, можно я квадрово въебать объяснить, 6 выходов на. У меня стояло 5-1, но, блядь, разница не почувствовал. Вот, ну, 2-1. Я больше по кайфу 2-1 слушать вперед. А мной Потому что две колонки вот поставил туда, учитывая mm -hmm. того, что звук все равно отражается, блядь, блядь. Главное, чтобы не напротив друг друга, а он будет мешаться нахуй. Россия, mm -hmm. чтобы они параллельно просто не пошли по туда, либо. Короче, туда. при таком расстоянии мне проще сделать это. Центр я поставлю вот туда, вот где я. А, не смотрю, вот туда вот. Да, уже, да, да. Шкафчик куда-то. Да, туда да, да. А эти я как-нибудь скидаю да, вот здесь. Да? А вот вот туда, одну туда, одну туда. Вот угодно. Вот и вот, вот, вот, на себя где-то моляшься на карачек, а по-другому поставил. Одно оттуда, одну оттуда. Пересекаться секаться будут, они здесь. То есть вот, здесь уже. Ушел. Это одна из последних. Я, блядь, 2006 206 ничего не писал, 15 лет точно. Можно проверить, пожалуйста, если что-нибудь идет Да нахуй надо, у меня его даже нет Нет, YouTube Ютуб находится, что интересно. интересует Давай, надо кстати, по-моему еще стопочку с засадочком, наверное Если доживем, мы на всех случаях прощаемся по этой стопочки Молодчище Молодчище Молодчище Молодчище Молодчище Давай, сейчас это Попробуй она такая, она ходила в лесокусина, там лесокусина. Седая, седая. Да? Нет, она просто одна, такая длинная, и торчала вверх. Так что... Ребят, давайте. А еще, еще наверное, один тост, я вам еще одну историю расскажу, и потом мы повращаемся. На тыкну. После этой темы мы играли четвером, на одном сезонатой, и, блядь, четыре руки. Только как бы, начиналось, только сзади, начиналось это, блядь. Толпа собралась там пять человек, там, блядь, они разливают между ним. Давай очень пощупаем посчитаем, Сейчас ты поймешь, у название старости. Сейчас ты поймешь, почему это старость? Щуп-щуп. Щуп-щуп. А, да, коротенько, это да? Полторы минуты, да? Будем. Классный соус, классные бургеры, классная буфлишка, блядь. Кайфу вечер вообще. Лай. Мама, кто это? Наверное, это мой рай. Ухим воняться в лимёрке И после съемки немножечко взремянуть Очень любит. это Ну смотри, вся жизнь продолжает, вот ты родился Всё на риме, так и просто А если огурчик, то мало Да, совсем другое В плане, что, вот эта соль мало-сольная огурчика теряется а Огурство остается. Саждаем 20 уже, 25. Энергия, энергия, да, да, да, прошел разгон. Да, там лежит кристаллочка. У еще есть разгон, но уже не такой. Не дергайся, скорость. На блин, нет. Это На уже не так. нет, да, да, да, да, наивность. да, да, да, это... движение, то... еще, да, да, да, да, да, да, да, уже да, то да, да, да, На пенсии вообще пиздец, как бы. Пытаешься огнаться, нахуй, но уже не огнаться ни зачем. Это четыре парня написали, четыре руки, он даже не говоря друг другу ни о чем, просто... Просто лопали по и Все, и Старость, смерть... Подожди, на... ты ж... Я ж я, ты это спрашивал, ты сказал, что на гитаре играть не умеешь? Не умею на гитаре, я же умею, я мамочкой, даже, ну не умею все Если ловушка должна, Я знаю. Ну а тут можешь рассказать про любые соусы, про любые демы. Ну что, в принципе, поедем. Поедем, Рассказать <distival> пос, пос... <с Chevot> а, не. я что еще хотел сказать. Нет? А, не, нет. Еще короче, будто нас это, с ушли вместе. Я пытался там себе покрасить этот ракет, чтобы тогда выглядел Паша я? А я не знаю, хотел я. А даже хотел осталось. Я давно хотел его по характеристике. Не остались остатки красные краски. А утро третьего дня, четвертого, там. Будет показывать себе флаг этот. А? Российский флаг нахуй. Сверху молод. У меня, блядь, волосы на груди растут в виде песочных часов. В смысле? Как можно миниатюри просто создать, в миниатюре вот здесь это рисовать. Вот именно на этом плане да. Видишь, вот так. Что-то вот так, хуяк, хуяк, блядь. Не будешь я заебал. Вот, и короче, в итоге я проснулся, какие то коричневые пятна размазаны, блядь. С С я тут тоже потом приуклась, ни к этим никому, блядь. Будем, блядь, а перевернем. Давай, наверное, назад. Но не будем спешить на рем, на нем не будет спешить. Да. Смотри, кстати, шветки от ЕППО. Дошло, потом Краска вымыла по Да, так, кроме мечей, блядь. пошли за Да, не намерзли Так и задо было, что я куплю. Я просто куплю с красками. Я ее по рукам, и руки тоже, в общем-то, таком были, блять, одна ладонь. Я такой, епте, блять. Одно, ладонь. Блять, я Блять, элли Оп, все готово, я и это, и к чему это? Пят, будешь бургер еще раз, раз готовить, вот, огромный тебе тебя проживало. Волки другие Нет. Ну, это да, но полки 8, я стерплен. Посчитай гвакармоний, как соус сделался, бизда, я соскучился опять нибудь да. выиграл, Просто а, соус гвакармоний, а, можно... А, авокадо, вот что там нужно, основной ингредиент авокадо. авокадо я не лучше соуса не соус пробовал, вообще в жизни, просто, блядь, я, я, авокадо я знаю, просто нахуй, когда его ем, блядь. Авокадо, Он меня покорил сразу, же на гуакамоле. <ragingins2> авокадо. Да, что, сделаем задача. Сделаем тогда рубленный О, ты что? Говор с этим соусом. Да Не, не, не, не, не, не будет. Мясо, фаш, там, не, не, не будет. Не будет рубленый гуакамоле. Не обязательно бургер, Я говорю, Паш, что, с чем главное соус? Ну, блядь, с макаронами гуакамоле не такой. Ну да, согласен. Не так эпично. Нет, гуакамоле это именно, да, для чего-то такого не я вспомнил, да, там авокадо, а... Можно сделать... Фри. Мясной фри. Ты его знаешь? Слайсы. Да, вот именно. Нарезать именно соломкой, блядь, вырезку. Э, э, ну, вот эти вот, как они называются? Стейки, не стейки? Да, да, да. Несколько разных соусов. Почему нет? Имеет место быть за идеей. <пиш> за идеей? Как заебись, что оно не меняется во вкусе? Знаешь, что <пиш> бьешь и вот... Вы? Варнава? Варнава. Пиздец, шлюха. флюхой, и она должна. Напёрся на кой все надо? продала себе на банку. За дешевый гонорара просто отдала свое лицо ешь на банку. Может кто-то ненавидит Варнаву и блядь все деньги в банке повезет бы. Он прослушанный. В смысле? Из -го горшка не съесть? Не ну, знаю, да, я Сейчас Две выпил, нормально все. Что они ну, а а Может. Солодовые не касаются? касается. физировки. Не Нет, блядь, я вспомнил, что это делали обзор на солодовую, на архангельскую. Против хлебной архангельской. Блядь, как солодовое не доходило, Никак не заходила. Вообще, прям. Не хотела. И они, блядь, обе были замороженные, ты же пьешь пиво. Там же, блядь, тоже соло. И ты должен был это как-то принять. Я пиво не пью, я это не принял в принципе. В пиво тоже есть соло. Ну, не мото. Блядь, не глюксила заходит, ну, блядь. Солоду я да. не зашел, для... это блядь. Ужасно, ужасно водки находят. Благдай находят. Это не для людей. Это для только благдай когда. Когда вообще нахуй, не хуй употреблять, нас не хочется. И то, если я только бесплатно. Но, я оттуда... я, я так... тебе говорю, что ну вот именно блядь. Порвался толпу а Там только вот солод, солод. А у тебя благдай нахуй. Ну похуй, лечь хочешь нахуй. Если ты грустит, ты грустит, блядь. Да без глюксили, глюксили. Да-да. Да, это жестко. Это для чая не мне кажется. Для отчаяния. Ролик вот там и в описании, хотя бы ВКП там я не делаю, Деспирадос. Деспирадос, дес для же привозят. Да, Деспирадос. Деспирадо отчаянный, по-моему, Деспирадос это множество нечего. А я тебе сказал, Деспирадос. Что... <соспирадос". соспирадос> по, по сути, оба моих прибора э, блядь, оказались отчаянными. и не справился ни виномер, ни спиртомер. Там мало было. 12 лет а, там, а, там, а, там мало, блять. другому много, блядь. А как, на, на втором блоке, блядь, за скопин был? Одному а много сахара, а другому мало Крепости. Подожди, ну, показал. Почему на показал? там? Когда нихуя не идет. По ощущениям вообще бездарно. не А уже не измерить нам ну, ну, а а а а а Уже сад а сад не, сад Уже днище. Уже днище. Значит надо нейтральный спиртометр. Конкретно спиртометр. Которому опухой. Нет, я имею в виду. Сидеть, вот тут я 25 рублей заплатил. За чего? За тот спиртомет. Да ну 25 рублей за тот спиртомет. Который нормально работает. Только спиртомет. Да. Только нет, в смысле? Ну, нет. только, да, по факту, ну, что-нибудь а добавишь, и всё, он начнет Да. да. честно. За 25 рублей он должен показывать все это. Наживение этого сердца, ну, после употребления. Не 25, 25 длинных рублей, 25. 2500 копеек, вот так тебе понятнее? Это так, так сказал, 20, 2 рубля, 50 копеек. Так бы и сказал. Это 250. 250 копеек, это 250. За 3 рубля, грубо говоря, сказал что нахуй, я понял, за 2000, нахуй, 25 рублей, вот-вот, которые его вот -вот. Две монетки по 10, и одну деньги так. Вот тот А что ты от него надеешься ну что? Он, он дает результат, вот, ты же там видел. Ну, вот не не сперсит, а он дает результат, только. Он имеет спирта? На сахаре, да. Вот, Малейшая капля сахара, что он у вот тебе токит вот, а ну, и вот тут. показывает. Сбывать. Ну, как бы да, бывает, показывает минималку. Консистенция не та. Да. Капризный какой-то, ну, капризный, сука. Значит, надо сначала настаивать, размешивать консистенцию прозрачного жидкости. А потом уже добавлять фруктов у тебя хуйни, чтобы бля, уже понимать, какой градус. Ну мы с тобой, блядь. Не, образы тебя Что? Сначала, значит, надо ну, просто, ну, ты изначально берешь спектер, размешиваешь до нужной консистенции, то есть приторка. А потом уже закидываешь ну, ты, фрукты, футболи нахуй, все, и потом уже все наставит. Я что все время не делаю. Я даже не развел до скажешь. <зывут> <зывут> <зывут> <зывут> ну, смотри, мы, мы у Маска сидели в банках, медленно, он уже все показывал, там показывал, потому что проблема. Нет, мы, разве... нет. Animate, мы, мы же, же разбавляем, немножко тоже там потом. Мы сороковник ловили, не всполкивают. Потом уже вболкали, поймали сороковник. Короче, не все так просто, как вы думаете. Потому скорее всего вы это видео не посмотрите, хотя есть. Вот время сейчас почти на. Кстати, с прикинь, есть чувак. Ой, рассказывал мне в прошлый раз. Так меня есть пьют. Вот так, вот так. Мы, кстати, можем идти до этого, чтобы вот так. Пожалуйста, видимо. Но, если точно то, если, то я... поменю. Поменю Но если точно, то можно и применять, да? если если да. точно. Я, ты... <смех> я лучше так вот гонезык, а потом... Смыс... В С... мне не уже... мнение скажу, а ты уже сам. О. Короче, есть чувак, хлебный поставщик. Он... Пастовщик хлеба? Пастовщик. Люди. Он... А, нет, у них ничего не хлеба, торток. Торток. Торток. Сладок. Сладок. Сладкое смение. Да, он смотрит мои ролики вообще через один. Он подписан, я говорю, его назвал, он меня в телефоне записан, Женя Бог. Вот. И он говорит, у меня в как зашел, за, зашел э, в БКП. Я говорю, чего, блядь. А вот когда мы там с чуваком сидели, э, это, он там поездил. Пробойник парни... одна хорошая. Да. Я такой. Я делаю персонажа, все не понимали, никак. Я такой, окей. Ты он уже рассказывал, по... пойдем. А, да. Ну, ну вот, я говорю. Не ты... первый раз правильный. Я говорю, так смотри, остальные БКП, но они выползают, просто без уведомлений подписчикам. Я там украл. Просто я залил их много, их там есть несколько. Но они... Как-то без этих. Ну, такой, да? вот, ты бы вот там подготовился, чтобы это было как бы интервью. Я говорю, в том контексте... А всей, будет интересно. В том, том контексте, говорю, иди Да, в этом вся хишка этого БКП. Если да, сейчас... кухонный куханный придешь, интервью, блядь. Если интервью, блядь... Имеет место ситуации, как бы ситуация и место имеет место быть сейчас. Я так понимаю, что... Да, вот о каком А о чем мы говорим именно сегодня? Что накипело у кого именно на сегодняшний день? А не то, что там, я не знаю... Все-таки все подготовились всякие... Да, вот была такая хуйня, это, это, это уже это шоу уже получается, это уже но оригинал, где как, но оригинал. Да, то, то есть он пытается совместить в своем желании а, одновременно и... Да, он ничего не пытается если... а, прояснить, а, а, но сырье он будет сесть в адыбах. Именно. какую-то, нежели, блядь, оригинал. Он хочет совместить... Нет, нет, смотри, он пытается... Он пытается совместить в своем желании и Бухалова и сценарный ролик. Я же говорю, ну не получится это так. Прославай, спасибо. И в этом тоже есть несколько... Жизнь не надо, встань. мне надо, встань. Жизнь мне надо. Подписываем, постанай, встань. Жизнь мне надо. Жизнь мне надо. Жизнь мне надо. Жизнь мне Это Жизнь мне надо. Жизнь мне надо. Жизнь мне надо. надо. Жизнь мне надо. Тот, тот диапазон людей все равно подтянется, которым вот интересно, как ни крути. Критика будет, она, она присутствует всегда, критика sí, Каждому слушать, каждому газите не сможешь. Она. Делай, так, делай. Мы... Нет, ты 59, что, делай так, как делаешь. Не Делай так, как делаешь, не пальцы даже. То есть <плит> на, на, нахуй заморачивается <плит> это, ради того, что кто-то тебе сказал, что мне бы хотелось стать. Хотелось, делай свой контент, если хотелось. Ты как писал, ну, так и делал? Я только еще хотел сказать, но я ему не сказал, блядь. Я не знаю, что там, зачем он разберет. Я спал. В это, это время, блядь. я бы в дискуссии поучаствовал. Нет, нет, ты наконец-то да, по уже понял, что он что там что-то не блядь. Я тебе говорю, сейчас ударю его. так блядь, блядь заебал мне 187, надо да, вечер перебивать. Я считал, блядь. Это творчество. Это ресторан не слышно, понимаешь? Худитоп, глядите На самом буки Немножко, когда Вот эти четыре буки туда и А ветер Вот эти четыре буки пошли, Как вы сюда У них бывали по 100. Мы послушно продавались. У них э, не В верном, по-моему, 14-15 рублей. Сейчас уже они продаются. Такие маленькие, черные. Булки, ты помнишь, уже разрезанные? И когда ты взял, и те, и те, То есть, в по-моему, 150, там, три на упаковке духовке, ну, этих. Лензовские, считаешь. но из-за чего они черные. Ленте открываешь. А тебе верный уголь, верный. Почему 14 рублей за, за булку поменьше размера? Потихоньку. Чикаго. <говорит> О, нет, ты э, в Нью-Йорке побираешься, мелочи, пилочи сейчас. Не, да ну нахуй, <говорит> так это уже дехалский. Я... <говорит> Давай, Дихас, вот Нью-Йорка. Себе на день нахуй надо на тебе не, Ну это, это Нью-Йорк, я кто-то да, Попрошайки на улице нахуй Я смотрю, Филипп, думаешь? Ну что же, дамы и господа? Нахуй знает, это уже не тот ролик, не те съёмки Ну в общем, мы вот с Иваном обращаемся Там вроде были какие-то... Какие-то... Пут-некст Да? Прощание? Вот, Рилик, прощай Да Пойдёт пут Закончили съемки уже давно, пьем вино Как казалось, этим риться можно, давно пьем вино Оу, а мы также же бухаем Чувствуешь, года тают, и не задушуя нихуя И все те же, те люди, лифмы Не быть бы пустым, чувствуешь, батиш, как это сложно нам нужен третий, кто будет это все монтировать, пока мы это все снимаем. Такая телега, ребята. Вы слушайте, вы меня понимаете. Настолько это все тяжело. Заработать бабло на то, чтобы это все подготовить. На то, чтобы это все заснять. Почти дальше, продолжай, пока, пока ты избавляешься. Пока Иван избавляется от какого-то, я хочу рассказать вам, насколько это все тяжело, насколько это все на самом деле сложно, насколько я в попадаю уже... Бы. Хотя, на самом деле, чуть-чуть, буквально в листоке назад было бы очень легко, но мне пришлось откатиться в своих годах, в своем миропонимании снова куда-то там, глубокий анальный просад. И теперь я хочу сказать вам лишь одно. Ребята... Может быть, кто-то смонтирует мой видос? Ну, буквально так, чисто, за да, бухлишко, видрос. Да, мы снимаем алгоролики, мы снимаем кулинарные ролики. Мы не катаемся на роликах, но мы держим себя в форме. Посмотрите на наши тела. Мы действительно реально пропагандируем здоровую жизнь. Потому что для вас это все. Заебись. Какой-то в отчетке, Амелька. Отчетки Ивана. Который никогда не бросал, никогда не предавал, ни тебя, ни меня, ни меня, ни все зрители этого канала. Это не ачивка для канала, да? Смотри, братан, это не ел, да. Чувствуешь, по проводам летит то именно то, что тебе нужно услышать. И как то дышит. Пускай мы каждого но не услышим. Кстати, передвижные раз меня радуют не сказали о том, что нам нужно важно немножко денег задонатить, потому что сейчас мы будем в достаточно хорошем инспекте. Мы хотим поблагодарить вас всех. И потому что я начал плеваться с вами, заклевываться своими мыслями. И именно на этой мысли мы хотим расстаться с вами и с Иваном. Потому что нас впереди ждут съемки. Я начинаю уже. И т... У тебя нож! А, беги у него нож! Ага! У Беги у него нож!